Ну вот, сегодня я дошла до солянки домашней. Сейчас мы также ее запарим, посмотрим, что у нас получается. Ну, конечно, я не думаю, что она будет выглядеть так же, как в картинке. Оливки, огурцы, ложка майонеза. Ложка-то там, наверное, точно есть, но без майонеза. Открываем крышечку. Ну, как видим, все по вчерашнему сценарию с борщом. кусочком. Ну, накрываем крышкой. теперь накрываем крышкой и ждем, когда запарится солянка. ну что, снимаем крышечку. Как видите, опять же, получается просто жидкое пюре. Ну, со вкусом солянки, я надеюсь. И вот вчерашний борщ, сегодняшняя солянка. Вопрос, зачем жидкое блюдо делать в лотке? То есть, если при покупке покупатель смотрит, что данный товар находится в лотке, значит, он, по идее, должен быть густой И, естественно, будет покупать. Думаю, что он сейчас полопает морща с капусткой, солянки там, как положено. А на самом деле получается, что это просто жидкая смесь, которую можно спокойно выпускать в стакан и не водить покупателя в заблуждение. Так, ну что ж, смотрим, что у нас тут плавали. В общем, зеленуха есть чуть-чуть, не так, как в борщ. борще, было больше, что-то тут перчик, морковка, какие-то, не могу понять, что это вот, за куски, мясо, что ли, непонятно, и все, и пюрешечка. В общем, не рекомендую ни борщ, ни эту солянку. Не знаю, там еще у них, я смотрела, в интернете есть плов, каша гречневая. Ну, в общем, я точно знаю, что эту продукцию я покупать больше не буду.